Меня зовут Полина Паладя, мне 24 года. Я закончила в этом году университет в направлении дизайн-рекламы. Я кто? Календарики. Я делаю календарики, рисую картиночки. За что меня можно посадить? Ну да, я против того, что происходит в Украине. И мне кажется, что это такие простые христианские ценности, которые наше православное общество должно бы разделять, и никакой праведной войны не существует. Против войны в социальных сетях выступила петербургская художница, феминистка и представительница удмуртского народа Палладя. Она была задержана на двое суток. Из статьи «Надежда дает тебе силу действовать. Портреты россиян, рискующих всем, чтобы поддержать Украину». Американский журнал «Тайм», 27 апреля 2022 год. Вам самим такая, Накануне 9 мая дня, когда Россия празднует победу над нацистской Германией, история повторяется снова. Паллади, подозреваемая по делу о телефонном терроризме, была задержана, а затем освобождена через 48 часов. Из публикации «Битва Паллади», французский информационный сайт ТВ санкт Монт» 7 июня 2022 год. Нет ничего безопасного в этой стране сейчас. Силовики давят на гражданских и политических активистов с помощью угрозы уголовных дел по самым разным статьям. Из материалов сайта «Черный февраль» в поддержку политзаключенных по антивоенному делу. Палади Башурова находится под обязательной явкой и подпиской о невыезде. По версии следствия, 1 марта в 77-й отделении полиции поступил звонок о якобы заложенной бомбе. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 2007 против неопределенного круга лиц. В случае, если уголовное дело будет продолжено, каждому подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ну вот Единственное, что я боюсь, это смерти, наверное. Что еще можно бояться? Но именно женщины были самыми активными работницами текстильных заводов. Они, во-первых, покинули свое рабочее место, во-вторых, они пошли в театр. К экскурсии это здорово, потому что, во-первых, ты не просто где-то там читаешь статью, находишься в этом месте, ты можешь себе представить, что вот по этому проспекту, по Литейному, да, там, сто лет назад шла толпа женщин с этими сковородками, кастрюлями. Они требовали окончания войны, смены власти и прав себе Ты можешь это представить, и это было сто лет, а не тысячу лет назад. Я отвела две экскурсии по Петербургу, и все это завязано на 20-х годах. Мы сейчас тоже живем в 20-х, но в другом веке. Но я столько вижу параллелей, что, ну, вот есть, например, Александр Экстер. В моем университете, если о ней говорили, то как о русской, французской художнице, которая занималась костюмами что все такое. Но Александра Экстер родилась в Украине, она в еврейской семье, прожила пол полжизни в Киеве, основала там свой кружок, занималась как бы украинским искусством, а у нас она почему-то русская. В 1924 году Александра Экстер отправилась в Италию в составе делегации СССР. В Советский Союз Экстер больше не вернулась. Из биографической справки на сайте Культура.РФ. Например, у меня обустроенный быт, я люблю свою квартиру, не хочу из нее никуда уезжать. Когда ты хочешь что-то делать в этой стране, чтобы эта страна становилась лучше, и чтобы люди, которые живут в этой стране, становились капельку хотя бы, если не счастливее, то более менее одинокими, наверное, так, да. Тогда ты не хочешь уезжать из этой страны, потому что зачем, как бы... ну, не хочешь, у тебя есть свой дом. Я не хочу. Я, я вот лучше там, не знаю, в тюрьме свой дом построю. Я вот вчера занималась этими всеми цветами и думала о том, что надо будет обязательно попросить кого-нибудь, в случае чего, притащить мне э, какой нибудь СИЗО или еще куда-нибудь, куда меня могут запихнуть, семена, чтобы посадить во дворике зелень и поливать ее. Ну, чтобы там мята росла. Почему бы и нет? Первый раз, когда меня задержали, меня первый раз задержали в ноябре. Я пять лет занималась активизмом, меня задержали уже столько в ноябре. Я была почти на всех митингах. Вот тогда у меня был такой первый шок. Я не понимала, что делать, не понимала. Но я была тогда не одна, нас было четверо. ФЕМ-активистки проводили акцию в день борьбы с гендерным насилием. На набережной Мойке они прикрепили на манекен распечатанные заголовки новостей о насилии, надели ему на голову венок и возложили цветы. Из публикации на сайте Медиазона 25 ноября 2021 год. Первую ночь мы спали по двое, каждая в камере, без каких-либо пенок, матрасов, просто на этих скамейках а на следующий день нас перевели всех в одну камеру, и мы сидели вчетвером в, в камере отдел, отдела полиции, но нам уже принесли коврики для йоги, на которых можно было хотя бы сесть и не, и не получить себе синяков на заднице. Вот. И когда мы просились в туалет, нам говорили, вы слишком часто ходите в туалет, мы говорим, типа, ну, у нас месячные, и менты такие... Месячных нормативных актах нет. Почему в нормативных актах нет месячных? Почему? Кто эти акты составляет? Тут будет самая полезная информация о сопротивлении. Подписывайтесь, если еще нет. До войны я занималась искусством, но с первого дня войны я перегруппировалась и занимаюсь исключительно антивоенными проектами. Палладя Полина создала свой телеграм-канал 26 февраля 2022 года, на следующий день после того, как в России было организовано феминистское антивоенное сопротивление, сокращенно ФАС. Навальные, навальнисты – это экстремисты, а кроме Навальнистов, в принципе, и все. Вся оппозиция уничтожена, все эмигрировали. Как бы вот... Где-то рядом с оппозицией уже очень долго формировалось феминистское крупное сообщество, которое сейчас превращается в движение. Собрали в 10 карточках отчет о том, как прошли наши антивоенные акции 9 мая. Спасибо вам всем огромное. Хэштег «День беды» из публикации в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления. Газета «Женская правда». Вот. Она появилась тоже в преддверии 9 мая, но это последний выпуск, уже пятый за 27 июня. Сейчас она выходит в шаг один раз в неделю. Она вот миметрирует под районную газету, у нее есть заголовки как бы такие, Она не откуда-то не вертикальная, потому что нет такой возможности в России. Э -э макет, макет подготовленный в печати просто выкладывается в социальных сетях, низковентивное сопротивление. И как бы вот кто хочет, тот его печатает и распространяет так, как считает комфорт. Вчера вечером распространяла пятый выпуск вашей газеты. Оставляла на лавочках в разных местах города. Это уже второй раз, когда я так делаю. Когда я шла, мне было не по себе, даже страшно. Но когда я зашла в один из дворов, чтобы положить там газету, у кого-то там громко играла песня «Каска», «Плакала». Песня украинской исполнительницы на украинском языке. И мне стало как-то легче, что ли. И я почувствовала, что я не одна из публикации в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления. другим российским активистам. Работать со своим страхом. Потому что, как я вижу, что во многом страх, он, разумеется, оправдан, но он только преувеличивает то, что происходит вокруг. Ну, то есть, да, страшно, что к тебе приходит обыск, но ну, пришел и пришел. Ну, вот они сфабриковали дело в телефонном терроризме. Два. Судопроизводства не происходит. Потому что они не смогут никак доказать того или предъявить мне какие-то обвинения, что я к этому как-то причастна. Как они это докажут? Ну, Я очень хотела бы в это верить, что со мной все будет нормально. Да? Но ну, посадят, ну, посижу, это ж не смерть. Страну, ты <связывая> Я бы две фразы сказала. Первое это традиция, это передача огня, а не поклонение пеплу. А второе это никто не свободен, пока не свободны все.